Хип-хоп, ла лей -ла я рад, что вы с нами. Сейчас мы продолжаем специальный мануальный массаж, тренинг. Сет переходный от спины к шейно-воротниковой зоне. Ну, сначала поставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Давайте, давайте. Я вас жду. Без вас не начну. Давай, давай. Молодцы, что подписались. Значит, если делаем воротниковую зону, да, то мы не как обычно, вот только шею делаем, да от макушки головы до нижней части лопаток. Тут идут ременные мышцы, они крепятся примерно 5-6 грудной позвонок. Если делаем спину, то получается от ягодиц до головы тоже включительно. Значит, вот мы сейчас проделали спину, да, как-то завершили сеанс. И пока произношу сет номер 0, переходный. Кладем руки под голову. Лучше показать даже человеку, потому что многие там не понимают, начинают то вот так подкладываться, то сверху кладут, то куда-то сползают туда со стола, голову свешивают. Лучше прям продемонстрировать, чтобы так положили. Да, вот так. Вот. Можно использовать, соответственно, дырку в столе. У кого-то шея короткая, складка появляется здесь, да? то тогда предлагаем руки, локти на месте, под себя под грудь подкладываем. Вот видите, шея еще больше растянулась. Нормально, потому там не упираешься, mm -hmm. вот так лежать. Либо тогда э, укороченная шея, если можно, под, грудь подложить подушку. Два, вот, это вот так удобно, да? Mm -hmm. Вот, мягко удобная подушка, и в принципе, вот мы сейчас будем разминать. Пока он укладывается, мы с, начинаем вот что прикрыли, закончили, и сразу переходим к шее, где она крепится возле черепа. Разминаем пальчиками, так вот, круговыми движениями и уходим вниз. Здесь, значит, все приемы делаются с, э, внизу, о, сверху вниз, то есть в сторону сердца. Вот лимфу туда сводим, поближе, желательно пальцами, вот прям по этим мышцам, грузино-ключично-сосцевидные мышцы, по ней идут лимфотоки, вот туда поглубже, а рука сверху просто наплывает. Теперь у нас появился новый вид растирания, если мы для этого вот так растирали или вот так, теперь инвертированными ладонями, наоборот, растираем перепоночками вот этими. Опять сверху вниз. По каждой трапеции проходимся, растерли, размяли ее вверх вниз, по поперечным, то есть вот в трех местах, потом Вдоль растянули, размяли вот так, поперечно, и вдоль растянули. Если у человека болит вот эта мышца, очень часто бывает, которая крепится к уголку лопатки, э, леватор скапулус мускулус, э, мышца, поднимающая лопатку по-нашему, тогда мы доворачиваем голову чуть туда, и прямо вот видите, мы ее растянули получается. И за череп ее вытягиваем и в противоположную сторону от костей отделяем. Видно, да? И с другой стороны ее на сжатие. Здесь наше было, здесь на сжатие. Теперь в другую сторону было. И тут вот, получается, мы ее вот отделяем, вытягиваем. То есть голову, я видите, нас крутчу у него. Туда я чуть больше тяну. И эту мышцу прорабатываем подробно, глубоко. Прямо пальчиком туда залазим. О, до уголка лопатки дошли, видите, какая у меня длинная мышца. И с этой стороны на сжатие. Кладем голову ровно. И пока мы обходим, вот делаем выжимку. В этот момент мы обошли. Сели в позу кибодачи. Это будет сет номер один. Когда мы непосредственно приступаем уже к шейно-вотерковой зоне. А именно у нас будут плечи-крестцовая зона. Но об этом в следующем видеоролике. Подписывайтесь и получайте новые видео. До новых встреч, друзья!